Итак, всем здорова! Сегодня Кирюха, сегодня я вам покажу новый код, который сделали разработчики. Этот код очень крутой. Сейчас его вы выводим. Код называется вот так. Сейчас, подождите. Вот. Сейчас. Блин. Сейчас, подождите. Итак, вот этот код вписываем его сюда вот такой вот кодик но ну, он будет в описании чтобы вы знали и хлоыс ну у меня он уже есть поэтому сейчас покажу на другом аккаунте что он работает так сейчас все выведем сейчас подождите и так вот я создал новый аккаунт и теперь вставляем этот кодик и воля Кот успешно выкуплен. Поэтому лучше вам приобрести. Итак, что же у нас там выпадает? Выпадает, сразу говорю, это очень нечто. Это вот такая вот корона. Где? Она? Вот корона вот такая, красивая. Давайте ее наденем. Ну, выглядит неплохо. но очень большая, но нормальная. И еще могу разыграть этот аккаунт. Вот такой вот аккаунт получил. Ну, такой аватар получил Тоже нормально. Ну, наушники лучше. Все тогда я это снимаю. Она не нужна. Так, блин каталог ну ладно все я вам заснял этот новый кодик так что все давайте всем покедовать